Георгиевский крест – это легендарная награда, учрежденная императором Александром I 25 февраля 1807 года. Назывался он тогда иначе – знак отличия военного ордена. И только в 1913 году было закреплено другое название – Георгиевский крест. Орденом во времена Российской империи награждались нижние чины за личное мужество, проявленное на поле боя. Несмотря на то, что орден был солдатской наградой, все возможные геройские подвиги были четко прописаны в специальном документе – статусе. Именно по этой причине Георгия могли наградить даже генерала. Солдатский Георгиевский крест впервые был вручен Егору Митрохину, офицеру кавалерийского полка. В боях у прусского города Фридланда в 1809 году дворянин отличился храбростью при выполнении поручения. Знак ордена давал его обладателю привилегии – избавление от физических наказаний, прибавочное жалование. Увеличенный оклад сохранялся пожизненно, а после смерти кавалера его получали вдовы, правда, на протяжении года. Новый статут 1913 года, кроме всего прочего, предусматривал и пожизненное денежное содержание. Так награжденные Георгиевским крестом четвертой степени получали 36 рублей а первой уже 120. При этом обладателям нескольких наград выплачивали прибавку или пенсию как за высший знак отличия. Первые награды, появившиеся в 1807 году, не были пронумерованы. Эту оплошность начали исправлять только по истечении двух лет, когда решили составить списки всех кавалеров. Для этого награды временно изымались и пронумеровывались. Поэтому точно известно, что их было 9937 экземпляров. Но в Первую мировую войну количество вручаемых крестов превысило миллион. Поэтому на реверсе более поздних медальонов на верхнем луче стоит изображение 1М. В 1856 году были утверждены степени награды, вручение которых производилось в четыре этапа. Георгиевский крест первой и 2 степени – изготавливали из чистого золота, третьей и четвертой отливали из серебра. В годы Первой мировой, из-за резко возросшего спроса на георгиевские кресты и тяжелым экономическим положением в стране, было принято решение уменьшить пробу золота. Это было весной 1915 года. В своем составе первая и вторая степени стали содержать только 60% золота. Начиная с октября 16 го дорогостоящие металлы и вовсе изъяли из сплава. Именно поэтому чеканка на последних моделях изображает буквы BM – белый металл, или GM – желтый металл. Стоит отметить, что орден первой степени, как и орден третий, носили на ленте, украшенной бантом. В советские времена награда не была узаконена правительством. Однако никто не препятствовал военнослужащим Первой мировой войны носить ордена нелегально. В 1944 году профессором Анощенко было направлено письмо Сталину с просьбой узаконить старейшую награду. Но он получил отказ, так как на тот момент альтернативной наградой был Орден Славы. В 1992 году Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации Георгиевский Крест получил свое воскрешение. До 2008 года орденом награждались за подвиги, совершенные в боях с внешним врагом. Однако миротворческая операция в Грузии вынудила правительство пересмотреть положение. С 2008 года Георгиевский Крест вручался и за подвиги, совершенные на территории других государств. В случае, если боевые действия направлены на восстановление международного мира и поддержание безопасности. Мои промахи и недочеты, ваши мысли и соображения, как всегда прошу оставлять в комментариях. Благодарю за внимание.